Конечно, если бы это был курс, как стать послушной рабыней, то тогда бы я не справлялся с его задачами. Но курс же не про это. Курс же про то, чтобы вы повзрослели вот, и сами своей жизнь управляли, а со взрослыми людьми находили договоренности, какие-то компромиссы. Между если ты бы была маленькой девочкой, там, не работала, сидела мама на шее, желательно ни разу не выходила на улицу без мамы. Вот. Помните вот э, сказку Рапунцель, вот. там вот эта ведьма ну, запугала получается вот эту принцессу всякими ужастиками, вот. и э, она была зависима от нее. Потому что там, типа, о, там, мир враждебен, кругом там, не знаю, хищные животные, разбойники, убийцы, насильники. Вот. Да, вполне она была управляема. Это Рапунцель, то есть, вот. разве это взрослая жизнь? какая-то вообще не жизнь, а издевательство. Вот. Просто для родителя урок, ну, как урок, и опыт в том, чтобы признать в ребенке взрослого. То есть, вот вы когда признаете в маме живого человека, а не богиню, вы тогда взрослеете. А для родителя важно признать в ребенке отдельное существо взрослое, а не хвостик свой, не свой какой-то там придаток или копию свою. И тогда вот с этого момента, возможно, будут отношения уже двух взрослых людей. Вот, ну, двух, двух зрелых женщин, скажем так. Потому что, конечно, когда маме кажется, а, ты моя копия, вообще что-то, копия не может там, противоречить оригиналу, там, да? тогда, конечно, мы что, получается?